Я бы еще чай бы сделал однако. Отлично. Это не я тебя трогаю, это... это мне смешно. Это, блядь, ой, ты сраный. Хуня, блядь. Э, может, перейдем в джат-чатинг? Увуня, сука, я ж тебе, блядь, уебу, Увуня. Понял? Меня после стрима тебе вообще не жить, ты меня понял? Давай посмотри. Увуня, блядь, я тебе покажу, нахуй. Ты меня не беси, блядь. Ты меня слышишь, нахуй, я тебе эту альбарку... ты сама на это согласилась. Молчать я тебе сказала, Ирод. Ня. Ня. ня, Увуня. Увуня. Увуня. Уву Какой кричит. Какой Увуня. Уву на, блядь. Увуня, нахуй. Увуня, блядь, сука, нахуй. Увуня, блядь. Понятно вам всем, блядь? Обосритесь своему Увуня, блядь. Спасибо, не подавиться. Да, спасибо большое, Увуня. Давай, давай, волк, давай. Ну, щетихай, блядь. А,